Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». Если взять ваше оборудование, ваш продукт, что лучше продается? Вот самые популярные категории, что у вас больше всего покупают? Что касаемо мебели, ее покупают, ну, очень редко. Вот клиника открывается, большой проект на 8 этажей, купили мебели и на несколько миллионов. Вот это чаще или ее, наверное, покупают реже, но больше. Оборудование покупают в единицах и, и чаще. А, самое интересное, наверное, это комбайны, которые мы производим на своем вот именно производстве. А, это интересная концепция. Лор-врачи ее применяют, эту концепцию, давно. Для них существуют лор-комбайны, когда все мелкое оборудование встроено в один комплекс, и они с одним этим комплексом работают в своем кабинете, имея только инструменты дополнительные. Гинекологи до сих пор работают с множеством оборудования, множеством всяких девайсов, столиков, тележек. Вот для гинекологов мы тоже предложили комбайн, даже мы его первым предложили, поскольку эта ниша практически не занята. Мы предложили гинекологам, поскольку с ними давно изначально работали, вот такую концепцию – поставить комбайн гинекологический у них в кабинете, и все, что у них отдельно стоит, встроить, в том числе консольные столы, вот эти тележки, то есть у нас встроено в комбайн. Даже компьютер с программным обеспечением для микроскопов, кальпоскопов. Я просто уже услышал, что клиника закупила на 10 лет вперед, а бывает, что клиенты возвращаются? Докупают что-то? По оборудованию, да, потому что клиника это так же, как и магазин. Не продаются носки, будем продавать колготки. Да? Uh -huh. В клинике то же самое. Есть спрос на лор врача, но не загружены там два-три кабинета. Угу. Если у руководства клиники ну, немножко в коммерции, немножко в бизнесе, они предприним... как мыслят как предприниматели, они, конечно, сделают еще два лор-кабинета, и, за... и этот поток пациентов всех примут. Да, поэтому они за этим обращаются. Потом, когда клиника... Ну, наверное, раскручивается плохое, плохое слово, наполняется, уже работает несколько лет, они ну зачастую… Да, клиенты есть, есть клиенты, популярность, да. Да, зачастую они открывают еще клиники угу, сетевые, сетевые, да, сетевые, да, потому что угу. клиентов всех хотят обслужить, и это правильно.